Что женщине земной для счастья нужно, Чтоб муж любил, чтобы дети не болели, Чтоб в доме был уют и мир, Да чтоб еще созвучие лир Покой и радость навивала, Что женщине Вселенной в жизни нужно, Чтобы любовь текла потоком щедрым, Из глубины души ко всем созданиям, И чтобы сердце, как врата добра, Всех принимало и не отвергало. О Боге помнить, Господу просить, терпения дать, смирению научить, вот так и жить, Два мира сочетая, Не забывать, жить вечно. Смерти нет, благослови же каждый новый день, Пусть даже он несет и грусти, тень, Все горести и трудности во благо, Лишь разгляди в них высший смысл, как надо, Живи, учись и радуйся сполна, и будь богословенна ты сама.